и снова всем привет с вами канал мастер про и я его единственный ведущий евгений сегодня мы поговорим о такой вещи как магистральные фильтра с чем вы можете столкнуться действительно если в вашей квартире каким-то чудесным образом не стоят никакие фильтра. Что будет, если вдруг вы столкнетесь с тем, что у вас тупо перекрыли воду у вас в доме и потом открыли ее? С чем вы можете столкнуться? Конкретно я, с чем я столкнулся, так у меня простая ситуация. Постоянно, буквально периодически, можно сказать с интервалом раз в неделю, Постоянно какая-нибудь фигня у людей э, в квартирах случается И вместо того, чтобы управляющим компаниям э, поставить новые отсечные вентиля На каждый отдельный стояк, на каждый подъезд Даже там на, каждом, на одном подъезде, получается, бывает, что 2-3 стояка И э, у каждого должен, должен быть отдельно отсечной вентиль на каждую трубу стояковую и так получается, что, естественно, дом старой трубы, естественно, старые, все ржавое. И мы сталкиваемся с тем, что трубы, сами вентиляр ржавеют, там, закипают, залипают. И получается, чтобы не ломать данный вентиля, что делает управляющая компания, а это слесаря в ЖЭО. В ЖЭО, в у кого как... Они делают так, что просто приходят и закрывают домовой, как сказать, домовой элеватор. То есть, получается, полностью холодную элеваторную перекрывают весь дом. То есть, и данным способом потом лезут где-то там устранять течь, ремонтировать и все. Данный, конечно, способ самый простой, который может быть. Но, конечно, вы никак не заставите сейчас современную управляющую компанию у себя там... Чтобы они вам поменяли там отсечной кран, например, на стоях. Чтобы вы самовольно не лазили в него. Хотя, по идее, тут ничего такого нет. Ты спокойно спустился в подвал себе, перекрыл воду и, за... и ремонтируй себе трубы. Если вдруг у тебя действительно твой отсечной вентиль каким-то чудесным способом просто-напросто ну, сломался, ну, всякое бывает. Так с чем вы можете столкнуться, как вот я столкнулся? При частом перекрытии воды... Весь мусор, который есть у вас в стойках, весь мусор, который есть даже в элеваторной, попадает, естественно, к вам в квартиру. Он начинает забивать вам практически все, к чему подключена ваша вода. А это смесители кухонные, смесители ванны. Э унитаз то есть поплавок унитаза где вода поступает и еще стиральная машинка там где тоже находится фильтр сеточки для того чтобы задерживать весь крупный мусор там тоже забивается, то есть и вы сталкиваетесь с тем что при постоянном перекрытии воды у вас получается так что вы постоянно вам потребуется чистить данные сеточки, то есть это постоянно разбирать, постоянно туда, туда лазить, и естественно ничего хорошего с этого, блин, не выйдет, потому что после каждого разбора эти сеточки постоянно, когда вы начинаете чистить, это, во-первых, ничего хорошего, прокладки тоже изнашиваются после постоянной затяжки. Ну, там, на гибких подводках где-то там еще что-то то есть в любом случае не практично постоянно э, разбирать там свою сантехнику в доме после каждого перекрытия воды в вашем доме что нужно делать уже в сотый раз уже снимал видео, снимал ролики снимал все и естественно я всем советую устанавливать у себя магистральные фильтра их еще называют проточные э, фильтра еще называют предфильтры, то есть по-разному их называют, но суть тут одна, то есть перекрыть доступ к грязи к вашей сантехнике. В противном случае, конечно, вам грозит просто заменой смесителей, которые бывают стоить не тысяча а бывает стоимость смесителей доходит до десяти тысяч, и он ломается Это только от того, что какой-то сраный сантехник спустился в подвал и закрыл дом. Вот такая вот ситуация бывает, и я вам покажу, с чем вы можете столкнуться, если вы, не установ... если вы себе поставите магистральные фильтра, у себя в квартире. Показываю. Для тех людей, которые до сих пор экономят у себя на фильтрах дома, показываю. Прошло еще где-то пару месяцев, и у меня где-то каждые два месяца забивается фильтр до вот, вот такого состояния. Вот оно, видите? Сколько дерьма, грязи, сажи, все это, все это попадает к вам. Вы этим всем купаетесь, вы этим всем моетесь. Вот такая вот фигня. Сейчас возьму ножичек. Даже. И вот показываю наглядно. Вот. И это просто все дерьмо от вашего, от, с, с вашего водопровода. Устанавливайте себе магистральные фильтра и не мойтесь вы в дерьме. А это реально это грязь. Это тут, тут и бактерии, тут и все подряд. Защищайте свою сантехнику. Потому что если не вы, то в таком дерьме мыться нельзя. Вот так вот меняем картриджи каждые два месяца для того, чтобы мыться в чистой воде. То есть если так вот, смотрите внимательно, да, внутри он еще в принципе чистый, но засрался он вот он по кругу. Вот он. То есть он внутри еще вроде бы как бы может. Так, сейчас подсветочку включу. Так вот. Еще могет, но уже засрался снаружи и не пропускал. Можно бы технологически его, конечно, еще и промыть и поставить. Но я этим не занимаюсь, я просто меняю на новый И все. И всю эту сажу. Долой. Ну, что хочется показать. Первое на первом, вот, вот, вот так вот выглядит обычный картридж. У меня буквально... Который стоял двое суток после перекрытия воды, то есть не перекрыли воду, открыли, она плохо пошла, я естественно заменил картридж, это картридж сменный, да, ему буквально двое суток, за двое суток он полностью, короче, это если сейчас я его помыл, он полностью покрылся налетом, и вот такая вот ситуация. Я его просто промыл, прочистил, и э, по факту он бы мог еще дальше ходить до тех пор, пока внутренняя часть вот эта вся ну, не забилась. То есть, как бы, но по факту, как вы можете видеть, уже 50% свой ресурс, он просто-напросто весь мусор, все что было, он уже там зашлаковался. То есть, толку его тут держать я не стал, я просто-напросто поменял его на новый. Для сравнения, вот так вот выглядит Грязный, ну не до конца грязный, но грязный. Вот так выглядит новый. Вот такой вот, как я вот уже сказал, на 5 микрон у меня фильтры, вот эти ETA. Стоимость их в принципе не шибко высокая, 80 рублей. То есть, в принципе, я думаю, это достаточно нормальное качество. То есть, он задерживает мусор. Песок ржавчий, но То есть самый крупный мусор, он задерживает. И вот такая вот схема получается. То есть вода перекрывается и весь мусор, все шлаки остаются у вас непосредственно вот в этих колбах. То есть в данном случае, именно в моем, я себе установил на горячую вот такого вот качества фильтр, фильтр Аквафор. Он изготовлен из довольно-таки очень прочного, на данный момент сейчас, который существовал даже. Сейчас в продаже именно вот таких цельнолитых нету. Они уже есть с отдельной гайкой, то есть она гайкой затягивается, корпус притягивается за счет гаечки сюда. По качеству тех я не знаю. Я больше доверяю цельнолитым. Он целиком завинчивается, целиком закручивается пластиковым ключом и проблем с ним особых нету. Пластиковый ключ выглядит вот приблизительно вот так. То есть ничего с этим такого нет. Он легко разбирается, легко раскручивается. Такая же кассета меняется, но только на горячую воду. Чем отличаются они, особо не знаю. Потому что есть вот данного образца. Вот он на вид, они все такие же. На вид он выглядит приблизительно такой же. На 5 микрон выглядит вот тут. То же самое, он в принципе такой же капроновый, такой же, ничем на вид никак не отличается. Вполне возможно из-за качества пластика, который здесь существует. То есть он скорее всего термостойкий какой-то. А так по факту, по внешнему виду они в принципе ничем не отличаются. То есть и тот, и тот пластик, и тот пластик, и тот синтетик, и тот синтетика. В данном случае с чем я столкнулся? То есть получается так, что у меня перекрыли воду, да, постоянно перекрывали воду и естественно мусор весь попадал у меня именно сюда и сюда, а нет, даже не сюда горячую не перекрывали, перекрывали только холодную. И получается, что у меня сейчас стоит, я поставил дополнительную секцию, то есть у меня была стояла Одна секция я себе поставил дополнительную для чего для более лучшей фильтрации воды то есть чтобы даже если попадет сюда мелкий мусор, чтобы он весь задерживался там. да и в любом случае двухступенчатая очистка намного надежнее будет, если нежели у вас будет просто один стоять, хотя и один уже очень хорошо чистит воду, то есть вам не обязательно ставить второй это уже как моя прихоть, но я советую хотя бы один себе установить. В данном случае у нас, естественно, весь мусор, который есть, он все будет оставаться тут. Есть у людей, которые у себя устанавливают фильтра горячей воды... Ой, фильтра э, грубой очистки, так называемые маленькие такие встроенные, они устанавливаются такие с косым фильтром. Честно, я не советую. То есть, вот это самый надежный фильтр, который можно себе установить, и у вас будет всегда в доме чистая, как минимум без песка, без грязи и без всяких окален у вас в доме. Естественно, это не говорит о том, что если вы себе установите фильтр, да, вот такие вот магистральные фильтра, у вас будет вода лица буквально янтарная, голубая, это я не знаю. Но как минимум вы обезопасите свою сантехнику полностью от мусора, который попадает в вашу, в вашу квартиру. То есть у вас весь мусор будет оставаться непосредственно в этих самых колбах. И всем советую, прям заклинаю, устанавливайте себе данные фильтрам. Они есть разных образцов, но еще раз повторюсь: устанавливайте себе фильтр только качественный. И за, за качественный я вам скажу точно. Фильтры от компании ETA, самые колбы, которые продаются на горячую воду, не советую. Потому что уже проверено, уже некачественно. И если вам интересно, как ведут себя фильтры от этой же компании, которую я картриджи покупаю, будет ссылка в описании на тот самый фильтр, который действительно произошла полная жопа, и мне пришлось его вернуть. Поэтому фильтры именно на горячую воду от компании ETA, то есть ETA написано, ни в, ни в коем случае не советую и на холодную вполне возможно покатит там без разницы там не нужен супер пластик а именно на горячую э, усоветую Аквафор или гейзер и только вот с таким черным пластиком то есть это термостойкий пластик он довольно таки качественный если вы будете покупать э, покупайте только двух компаний которые сейчас на данном на рынке э, первые и единственные я так думаю по качеству и еще то есть я всем советую и конечно вполне возможно что вы не найдете в таких вот какие у меня стоят сейчас они уже с продажи сняты именно на горячую воду цель той корпус лучше и надежнее всегда будет при любом раскладе есть которые идут со съемными гайками там под вопросом потому что Гайка может отдельно просто-напросто лопнуть, и вам придется целиком покупать новый корпус только для того, чтобы э, поставить другую гайку. Отдельно их не продаются, либо вам придется какой-нибудь фрезеровщику заказывать, чтобы он повторил данную гайку именно в алюминиевом, в алюминиевом варианте. Почему не используют э, алюминиевые гайки э, данные производители, я не понимаю, но наверняка это все маркетинг то есть получается так что нет смысла продавать что-то вечное и естественно они делают выводы они все это балансируют поэтому всем советую если вы соберетесь покупать покупайте цельно литые корпуса цельно литой корпус всегда надежнее но если вы не найдете как минимум Всем советую покупать Фильтра именно с впайной Внутренними бронзовыми втулками То есть не те которые наружу накручиваются Потому что любое, любая внешняя Сосулька, переходничок Это все так ненадежно Как у меня можете посмотреть а, Посмотрите кстати как у меня, можете посмотреть, у меня вот именно стоят данные как раз такие фильтра. Я себе всегда надежный, чтобы отдельно было все металлическое, то есть корпус, который здесь установлен. То есть у меня в данном варианте втулки внутри, то есть полностью весь корпус у меня внутри. То есть у меня не наружные втулки, они снаружи не закручиваются, бронзовые втулки у меня все внутри. И все надежно установлено, все закручено, все затянуто. И это самый надежный способ именно подсоединение. подсоединения, то есть он и мал, меньше места занимает. А есть фильтра, которые вот именно подобного варианта, как, как я сказал, вот с гаечкой. Они устанавливаются именно вот с пластиковыми вот такими вот переходниками и на них там что-то накручивается. Такие, если честно, покупать не советую. Все-таки металл есть металл. Пускай лучше будет все металлическое и все бронзовые втулки будут внутри. Это будет намного надежнее и безопаснее. И также занимает намного меньше места. Если бы у меня вот с такими ушами фильтра стояли, вряд ли бы они сюда вообще поместились. То есть, во всяком случае, оба. То есть, если бы у меня был, стоял всего один, да, по одному, тут у меня, конечно, разбег большой. Но в панельных домах там довольно-таки маленькие квартирки. Это в сталинке здесь такие туалеты широкие, здоровые, по метр двадцать по метр пятьдесят. А здесь э, ниша большая. То есть, Но в сталинках, хрущевках, всем советую вот именно вот такими корпусами. И тогда вам будет намного надежнее. То есть засунуть их в любую нишу вот с такими угловыми фитингами от, от кафулса. Ну, пожалуй, это и все, что я хотел всем рассказать Надо, по поводу данных фильтров. Советую все устанавливайте себе фильтра, потому что вы действительно вы не такие миллионеры, я так думаю, постоянно бегать трубы чистить себе трубы, но в данном случае очень даже удобно, чтобы у вас всегда была чистая вода и всегда была чистая сантехника. Обезопасьте себя и обезопасьте свою сантехнику в доме. Берегите ваши трубы и берегите вашу сантехнику, которая прослужит по факту по-заводскому очень долго. То есть, сам средний смеситель будет служить вам больше десяти лет. Любой, даже дешевый китайский, может очень долго прослужить, если вы установите у себя фильтра магистральные. Всем спасибо за просмотр, надеюсь ролик был полезен. Поставьте классы и подпишитесь на канал. И, естественно, поделитесь этим видео с друзьями, знакомыми. Все, кто не понимает, для чего существует данного типа магистральные фильтра. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Вот это холодная вода.